всем доброго хорошего утречка У нас ливень был ну к вечеру вот, там еще ночью чуть-чуть лил хороший такой вот, полил от растения интересно я сейчас продемонстрирую а вот вроде бы как черешня разрастается хорошо Какая лепесточков этих листиков сколько а вот интересно но ну, это вот это лимона апельсина я не помню уже кто именно а вот какую особенность обнаружила вот тут они совсем есть крупненькие у меня такие уже вытянулись вот. а вот какие эти самые шипы какие то есть у этих абрикоса ой апельсина лимона мандарин я не знаю кто есть кто уже пересаживал два раза забыл Вы видите какой этот самый шипы Ну, такие мягенькие, конечно, но Может где-то тут по ним А, да, вот тут я вот уже пробовал Это помощнее Да, вот здесь вот колючий, твердый Ну, то есть так, если при желании Можно уколоться Вот чудеса какие Вот Не знал, что есть Таких цитрусовых Колючки А вот тут я вот не знаю, что-то оставил что это может быть что-то растет вроде как саму по себе ничего не садил какие-то интересные листья думаю ладно пусть будет вот еще друзья товарищи тут поселились рядом я уж давно не видел таких больших пауков вот. это вроде как не крестовики потому что они у них креста, собственно, нет на брюшке, но какие-то большие, какие-то хышные, явно, знаете, какой тигр, желто-черный. Вот Левиняк думал, ой, что ж с ними будет, ну, опять же, наверное, знают они, куда прятаться. Вот куда-то попрятались, вот опять на посту бдят, за мухами, за всякими. О, тут какой-то старый дождевик. Так, вот еще этот один. В общем, куда-то, откуда-то опять взялись. Подумал я об них несколько лет назад еще. Я задумывался. Где-то делись все большие крупные пауки. И у нас их очень много было. Ну так условно лет 15, там назад, 10. Вот. И раз и появились вот в том году не помню я таких крупных раз и вот сейчас появились тоже так интересно но ну, вот такие вот небольшая зарисовка всем пока